Здравствуйте! В очередной раз хочу поделиться с вами офигенными условиями работы на предприятии металлургическом И сегодня у нас не совсем обычный выпуск Сегодня я вам хочу показать, как вот у нас станция счастья называется Вот вы можете видеть, как здесь все обустроено по последнему слову Техники там вон строитель, ну как бы еще не совсем до конца обустрою. Там вон сейчас поднимемся. Вот обратите внимание, лестница, прошедшая всевозможные испытания, в особенности испытания временем, как бы крепкая, добротная, на три ступенечки. Обратите внимание на перрон, как вообще вылезан чистый. Но это не потому, что люди убирают это потому что здесь не ссорят. ну да я отвлекся тут вот немножко стройматериалов просто станция она в процессе своего благоустройства как бы вот навели уже металлоконструкции все новое как бы ну сами можете видеть просто жесть по жести некрашенный металл ну как бы это все будет обустроено. Среди рабочих проведется референдум. В какой цвет они хотят, в каком цвете они хотят видеть эту станцию. Ну, вот даже вы можете заценить какие не совсем стандартной формы кирпичики. Это все как бы тоже неспроста, так рабочие захотели. Но э, не для этого я сюда пришел снимать свой репортаж. Сейчас я вам покажу комфортабельный, по последнему тоже слову комфорта, техники и вообще эволюции вагоностроения Построенный вот вагончик, Тут, ну как бы вы можете сами понимаете, да, как бы это логотип вагоностроительного завода Сейчас тут немножко темно, пока есть вагон новый. Еще не провели электричество. Но мы как бы включим фонарик. Прикроем за собой двери. И да, фонарик не очень помог, но тем не менее вы можете вот наблюдать. Одна кушеточка. Вот она тут, как бы инновационная одеялка. Тут отдельная комната есть, для, наверное это будет сауна или что-то в этом роде, не знаю, возможно, здесь вот есть печечка, которая обеспечит вас зимой уютом и теплом. Здесь вот плащ, вдруг там дождь начнется или что-то в этом роде. Опять же, вот водичка, компания о нас беспокоится. Как бы всегда везде можно подойти, попить, все, все питейное, все как бы съедобное. Даже вот, ух, какие молодцы, сахарком решили подсластить. Ну, небольшая... Оказия тут надо прикрыть, а то, ну сами понимаете, в процессе отделки вагона всякое может попадать, чтобы ничего лишнего в сахарок нам в сладкую жизнь не упало. Ну, пожалуй, возьмем водичку с собой. Здесь вот план по благоустройство вагона, какой-то он немного немецкий. Ну, сами понимаете, стараемся внедрять лучшие технологии. Здесь вот, наверное, инструменты, которыми будут проводиться. Благоустройство вагона. Очки обязательно нужно беречь зрение. Ну и вот вообще как бы это ну, беспрецедентно. Смотри, вот, прямая связь с директором завода. то есть набираете 103, сразу как бы директор алло, как бы решаются все вопросы, на месте никуда не надо ходить ну и вот как бы на дверях можете видеть такая любезная ухмылка директора, о том, что он по-любому порешает все ваши проблемы ну, наверное на этом мы закончим, здесь как бы а, ну, подождите минутку да, вот здесь, если кто-то шашлычка может хочет сделать сразу до заготовлены дровишки. Ну здесь тоже. Здесь уголек. Может кому-то будет в падлу с дровами там колупаться. Ну и все в таком роде, как бы. Если вот выйти и более внимательно посмотреть со стороны, ну, как бы вы видите, да, еще такой небольшой открытый участок вагона. Летом можно поставить зонтичек, спокойненько себе присесть стол, стул и как бы ехать наслаждаться и ветерком, и окружающими видами. Ну и все в таком духе. Да, надо закрыть. Ох, слышите этот звук новизны? Так, здесь ну, замочек такой. Довольно соглашусь с вами, что импровизированный, но сами понимаете, как бы и все прекрасно знаете, что замки это отвару, А у нас здесь никому ничего нахер не надо. Ну, на этом я вам с вами прощаюсь. До новых встреч!